Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая и это обзор общих астрологических тенденций для знака Овен на июль 2021 года. Июль будет намного интереснее и благоприятнее, чем июнь месяц. Это связано с тем, что, во-первых, затмение позади и в эмоциональном плане этот месяц будет намного проще. К тому же Меркурий начинает набирать скорость в июле месяца, и поэтому это хорошее время для того, чтобы решать бумажные вопросы, а также для того, чтобы давать старт новым проектам. И еще одна хорошая новость этого месяца — ваш Управитель Марс будет в прекрасном тандеме с Венерой. И это даст тоже вот момент легкости, удовольствия. На протяжении всего месяца эти энергии будут ощущаться, особенно в середине месяца, вблизи 13 числа. Поэтому для одних представителей вашего знака Зодиака это будет период влюбленности, для других это важное время, связанное с начинаниями, например, по бизнесу. В целом это аспект страсти, сильного увлечения. Поэтому у каждого из вас есть возможность чем-то увлечься и вложить вот буквально свою душу в что-то прекрасное. С 1 по 5 число Марс будет в оппозиции к Сатурну и в квадрате к Урану. Поэтому начало июля будет ставить перед вами серьезные задачи. Очень важно в этот период все планировать, действовать прям по графику. Важно не выбиваться из колеи. Очевидно, что будет две тенденции. Одна это как-то действовать по желанию и экспромтам, а другая это действительно необходимость все планировать. И важно это правильно совмещать. Поэтому все-таки в начале месяца нужно проявить ответственность и последовательность в том, что вы делаете. 5 числа Солнце будет делать секстиль Курану и затронут ваш сектор недвижимости и сектор финансов. Это может дать э, желание помочь кому-то из члену вашей семьи. Это может быть неожиданная возможность заработать. Это могут быть выгодные условия, арендовать жилье. либо выгодные условия что-то приобрести для дома 6 числа Меркурий будет делать квадрат к Нептуну этот день мало подходит для поездок а также для того чтобы решать бумажные вопросы 7 числа Венера будет в оппозиции к Сатурну и это аспект ответственности перед теми кого вы любите по такому аспекту будет сложно скажем так легко воспринимать какие-то вот моменты, которые происходят в вашей жизни. Это аспект такой повышенной эмоциональности, но при этом вы можете подавлять свои эмоции. Также это аспект, когда вы ощущаете себя обязанными что-то делать, хотя не совсем есть желание этому посвящать свое время. К тому же на следующий день Венера будет делать квадрат к Урану, это тоже аспект эмоциональных сложностей, может и финансовая тема фигурировать в этот период и вызывать беспокойство. Поэтому для того, чтобы избежать эмоционального дискомфорта, старайтесь в этот период быть в привычной для себя атмосфере. 10 числа будет новолуние в знаке рак в вашем четвертом секторе. Новолуние это всегда возможность начать что-то новое. И это новолуние после затмений, поэтому некоторые из вас могут ощущать продолжение тех тенденций, которые были заложены месяц назад. К тому же это хорошее время для того, чтобы решать вопросы, связанные с вашим местом жительства, с темой семьи. Если для вас актуальна тема переезда, ремонта, то эти вопросы будут приобретать новые очертания и максимальную ясность. Тем более, что с 11 по 28 число Меркурий буквально пронесется по знаку «Рак» по вашему четвертому сектору он будет идти на большой скорости по этому знаку и это будет способствовать быстрому решению бумажных вопросов связанных с недвижимостью важных обсуждений которые имеют отношение к вашему месту жительства это прекрасное время для того чтобы решать семейные дела для того чтобы обсуждать какие-то важные вопросы внутри вашей семьи и причем по такому транзиту обычно решается не только то, что касается вас, но это может быть важный период для кого-то из членов вашей семьи, например. 12 числа Меркурий будет делать тринг Юпитеру, и это хороший аспект для решения бумажных вопросов, а также для того, чтобы обсуждать какие-то моменты, особенно если вы хотите, чтобы к вашему мнению прислушивались. 13 числа будет тот самый очень яркий, очень важный аспект июля — соединение Венеры и Марса в вашем пятом секторе в знаке Лев. Это очень яркое и значимое соединение. Во-первых, Лев — это знак, который эм, отвечает как раз-таки за самовыражение, а также за возможность получать удовольствие от жизни. И по сути соединение Венеры и Марса тоже имеет к этим моментам свое отношение. Поэтому, скажем так, июль будет укреплять вашу такую жизнеутверждающую позицию. Для одних это будет как разрешение наконец-то проявить себя и начать творить, почувствовать свободу. Для других это возможность влюбиться. И еще для кого-то это возможность начать собственное дело. В любом случае, пятый дом так или иначе связан с свободой, но в первую очередь эта свобода заключается в том, что мы разрешаем себе делать то, что дает нам возможность почувствовать себя счастливыми. 17 числа Солнце будет делать оппозицию к Плутону, и это тот аспект, когда вам нужно будет сделать определенный выбор. И этот выбор будет касаться ваших целей, работы, а также семьи. Это могут быть финансовые траты, связанные с каким-то важным решением в вашей жизни. 18 числа Лилит переходит в знак «Близнецы» на долгие 9 месяцев. Лилит — это не планета, это фиктивная точка, но она очень ярко обозначает теневую сторону — наших эмоций и проходя по определенному знаку дому лилит представляет собой искушение с которыми нам предстоит столкнуться в тот или иной момент времени лилит в близнецах будет провоцировать разного рода скандалы недоразумения и путаницу в бумажных делах тем более лилит проходит по вашему третьему дому поэтому важно проявлять скажем так ответственность в бумажных делах а также быть очень внимательными когда вы что-либо подписываете в этот период не стоит полагаться на то что кто-то решит за вас этот вопрос старайтесь все просматривать обдумывать и в этот период очень важно прислушиваться к себе к тому что вы говорите старайтесь не обманывать и не давать пустых обещаний. 20 числа Меркурий будет делать секстиль к Урану. Этот день может принести неожиданную возможность куда-то съездить. Но в целом это аспект, который дает оригинальные идеи, мысли, нестандартные решения. Поэтому, если у вас до этого было ощущение, что вы будто бы скажем так, запутались, зашли в угол в какой-то ситуации, то этот аспект очень помогает найти правильное решение, но немножко вот с другой стороны подойти к этому вопросу. 22 числа — очень важный день. С одной стороны, Солнце переходит в знак Лев на месяц, но с другой стороны, Венера тоже меняет знаки, она переходит в Деву. И обычно, когда в один день происходит сразу две ингрессии, два перехода планет, этот день достаточно нестабильный по своей энергетике. Люди могут ощущать, что настроение меняется очень быстро, что были одни планы, получилось все совершенно иначе. Поэтому желательно на этот день не планировать именно важные решения, хотя… Сам по себе день неплохой, просто он переменчивый. 24 числа будет полнолуние в Водолее. Интересно, что в день полнолуния Меркурий будет делать тренинг к Нептуну. На самом деле, это полнолуние связано с будущим, с вашим видением перспектив. 11 дом — это возможность, с одной стороны, закрыть какие-то вопросы, над которыми вы длительный период времени работали, с другой стороны, это перспектива, это то, что вас мотивирует идти вперед, двигаться дальше. И вблизи этого полнолуния вы можете принимать такие решения, которые не совсем выгодны вам на данный момент, но которые будут очень хорошо срабатывать на перспективу. Меркурий и Нептун тоже сыграют свою роль по этому полнолунию, так как... Есть смысл полагаться на свою интуицию, на внутреннее чутье. Поэтому прислушивайтесь к себе в конце месяца. И если вы ощущаете тягу, желание сделать именно так, а не иначе, то стоит поступить так, как вам подсказывает сердце. Но сразу после полнолуния будет еще один аспект. 25 числа позиция Меркурия и Плутона. Этот аспект может дать необходимость решать финансовые вопросы. Это аспект. Трат. Это аспект даже какого-то давления, возможно, это необходимость быстро решать какие-то бумажные дела, либо необходимость рассказать о чем-то неприятном, о том, о чем не хотелось бы рассказывать, но по данному аспекту нужно будет эту информацию озвучить. 28 числа Юпитер выходит обратно из знака Рыбы возвращается в знак Водолей, и в этом знаке Юпитер пробудет почти до конца года, до 29 декабря. Водолей это тоже ваш 11 дом, как видите в конце месяца идет сильный акцент именно на эту сферу вашей жизни, Помимо будущего и помимо достижения результата, в одиннадцатый дом отвечает также за друзей. Поэтому в этот период времени вы можете ощущать колоссальную поддержку единомышленников. Это период роста и развития вашего дела, если оно связано с соцсетями. Это хорошее время для того, чтобы объединять свои усилия с другими людьми ради того, чтобы получить больший результат. И, наконец, 29 числа Марс переходит в знак Девы и будет находиться в нем по 15 сентября. И как раз в момент перехода Марс будет делать оппозицию к Юпитеру. Поэтому конец месяца не подходит для решения юридических вопросов, бумажных дел, а также в этот период не стоит затевать споры и конфликты, особенно опять-таки, юридического характера. В целом, этот переход будет происходить в вашем шестом секторе, поэтому можно сказать, что август и первая половина сентября это для вас очень активное время в плане работы. С одной стороны, это период рутины, то есть нет возможности разгуляться, нет свободного времени, все расписано, но с другой стороны, то, что вы сделаете в этот период может быть вам очень полезным длительный период времени. То есть в целом есть смысл действительно постараться, потрудиться эти полтора месяца. И это поможет вам достичь высоких результатов в вашем деле. Это хороший период для того, чтобы организовать правильно свою работу,